Корейская, надеюсь. For you, my friend. Я лягу, ёпта. Лягу я ёпта. теперь я с маковкой попробую. Как маковка вообще зачёт? Как она это сочетается? Я расскажу тебе подробнее. Ну, конечно, здесь не отъёмным нельзя. Абсолютно. Без него вообще. К сожалению, к сожалению, это не у дядя Ваня за 184 рубля банка, это халопенью с кадиллама бранка, маринованный за 134 рубля банка. И что отличается? Ну, халапенье, не... как и <смех> <не отличается>. в Маринов... <смех> не отличаются. Маринованные не отличается, Но есть еще хен, этот, как же кунда э, в масле. Я его в чем-то другом использовал. Кстати, здесь небольшие кусочки могут попасться но их не, не, не ощутишь особо. Есть еще в масле э, халапенье. То есть тут маринованный, есть еще узкий. Искать эти э, самобранки есть халапенью не только зеленой, но и красной. Что ты думал? Всегда зеленый только не хуже. Не хуже. Помидоры. Так точно. За халапиньос Да, халапиньос да, да, мне кажется, особо разницы не будет С морковкой или морковки Нет, разница Тут Потому что я мангольчиком откровенно отдаю а с морковкой вот больше что не чувствуешь? Баланс, баланс. Маринованного ну, и... и малосоленого. Эту теорию мы доказали к бургерам, подходит отлично. выдержанный, катит нормально в хатуе. Главное, чтобы была закуска. короче. Я хотел не закусывая. Сам себя наебал. Ну, Поехали. Ну так вот. Травы и специи. И специи. Второй сеп. Что там книжку почитай? Я... А, книжка, книжка. И то, что она подходит к пицце. А, и она у нас оказалась, как всегда, на случайно. Да, я говорю, это, пицца и простым закуском. У нас пицца. На простые закуски я просто долго пытался понять, когда вообще изначально я хотел сделать ролик на три ну, на сибитера. Вот. То есть тогда должно было быть три обзорщика. Вот. И независимый эксперт независимый не это да независимый от этого от женского мнения, который не может выйти из дома без разрешения это печаль это беда ну, это, это зависимая жизнь такая Это да, да, да. Вот. короче я так и не понял что такое простые закуски ну наверное когда вот сметаешь спицы все что наверху остается тесто а это, просто. Это, это просто это просто слишком просто, да. просто? Да. Блин, можно взять этих основ для пиццы в и... этом Условно, слишком простые, простые. Слышь, <смех> простые. Слышь, <смех> слишком, слишком простые. Кунжут у меня вот субулок иногда сыпался вот, просто. Ну, что, насыпал кунжут у а тебя? Сейчас я тебе то курицу я что придумал? Короче, пробуем его под пиццу и понимаем, насколько это вообще а, а, подходящее. А, под какую? Ну здесь не указано. Здесь сказано, что вечеринка и пицца. У нас вечеринка. Вечеринка. По-сибирски? По у, у тебя борода, у меня усы. Мы сибирские. Ну. Тенецы. Как ебаные лисы Говорят, иногда. Ну, пусть говорят. Хуем называете или же вы облизывали почаще? Ваше здоровье, богины. Э, Облизывайте меня. Значит, травы и специи под кедровую закуску. Ну что, Иван Маск, готов к этому, пты нахуй? Что? Все ходы наперед! Разрушаем мифы и факты. А, да. Сейчас будем смотреть. Как их э, стереотипы рушим? Ваши за закономерности и вложенные Вами э, стабильности будут, а может быть и нет, может может я я не сейчас посмотчику. Я тебе расскажу один э, лайфхак. Многие люди э, не знают как э, использовать э, кунжут или стесняются его использовать, но э, Снять его найти или купить, кому-то он сложно доступен. Короче, как получить бесплатный кунжут? В магазине булок, надрести. <свят> ты, ты покупаешь булки для бургеров, счищаешь с них кунжут, готовишь бургеры, кунжут остается, засыпаешь. Кунжут потом для, например. Ну куда его использует вообще кунжут? Смотри, <свят> <свят> я его им посыпал последнее индийское блюдо кали в, фунде, да. допустим, там, в Москве, а, китайской кухне курица в К... кисло-сладком соусе пошла туда сюда. В, этих, в кондитерских блюдах зачастую используются всевозможные... Это это да, семечки. Это семечки абсолютно безвредные и легко усваиваемые. Это чистые булки. Слаки, слаки, да. Так что берем булки, булки. А, чисти булки. Да, что чистим булки, чистые булки. Здравствуйте, чистые булки. О, вот так вот чистые булки. Если у вас чистые булки, то вот. Пенетрация пройдет буквально максимально Приятно э, и... нежность Никогда не знаешь, где найдешь, не потеряешь Художественный фильм «Девственность» Трейлер, могу с трейлеры писать Скорее всего, я это все вырежу, а мне потом после этого не вырежу. Я разрабатываю концепцию для... Маленькими да. по кадрику и периодически делает так б ты блять, что я там наснимал? Не, не, не, не, стоп, стоп, удалить так, передохнуть перед... ебану нахуй вот так это работает когда смотришь, блять, когда тебе за 50 секунд дают номер телефона когда ты ее вверху, вверху, не мерзешь это ебаный пиздец что, так, перед там то что, на самом-то? брови все выше после блять, начал так, такая рассказывать почему? удивилась она, ведь футболка сухая и совсем не пахнет просто кто-то не бегает да. И просто потеет от алкоголя, сидя на диване. Правильный алкоголь вызывает правильную потливость, изгоняющую алкогольную зависимость и пригоняющую здравый смысл. Не болейте, пейте, трепки, ну, в, в разумных, конечно, в разум, количествах. количествах э, разумных. Геемония э, вкуса. Странные травы. Повсюду дым. Халапенье. Что вы тут делаете? Не кипишуй, повсюду шум. Лови фаншуй. Лови фаншуй. Мне хорошо. Я зафигел поет ну конечно у меня уши покраснели кто-то уже один подписчик думает ё-моё. А, а, один думает прям онлайн не ней прямого пили не такие большие толпы не, не, не такие большие как небольшие не такие большие как твой талант главное а вот интересно как вот есть люди которые букву r не выговорят, они вместо не говорят l а вот и люди которые лингвисты так себе ну вот, а которые не говорят букву L. рычаж, что ли? Типа наоборот. А как они тогда? Ну, ну типа вместо R, ну, которые не выговаривают R, они говорят L, да? Ну, что-то около созвучно. Ну. No. А, а те, кто не выговаривают L, ну они. Так, вы а обратную лекцию не проверяли. У ядер, что этот самый, блядь. Кто-то грейдером прошел, нахуй, прям, по посередине нет, Разлетелись, блядь, два высока в разные стороны, Ты так вытирался? Для этого было ровные усы были, а пробежность такая, как, как кто-то нахуй, так? Стоять. Это вот, видеомонтаж, это матрица. Матриница. Матрица. Матриона, как бы приходила. Матриона. Наверь пилотку, если иди чтобы она была не поперечной, твои уши останутся рядом с тобой. А, вогателась, поперек. Не естественно. Либо умерла. Ну зачем бы ты не нужен такой туда? Действительно. Я же умею только. Только так, а, так нет, так еще не умею не, да. Так как ты? Как ты так же делаешь? Это для ДСПшников Баба с поперечной вагиной Это для, для ДСПшников ну, Если складывают вот эти вот там, не знаю, кубики Треугольнички на да, да. кружок, кружок, кружок там положить, треугольник, треугольник Кода-кода, а -а -а. простые то что Не разгоняй, а то он начнёт вставать опять Впервые в этом году Смотрит один человек, блядь, это ты сам Ты подготовил лёд? Я тебе подскажу больше ты а -а -а. за снегом на улицу, что ли? <с tween> О, эти кривые ноги! Камни? Камни для виски! Серьезно? Серьезно? Камни! <смех> Камни! <смех> Два! Два! <смех> Фишка камней для виски, знаешь, какая? Ну, они тоже заморожены, тоже холодные. А они не, они отдают, но не забирают. Они отдают температуру, но не забирают Алтоголь, влагу. да. Э -э да, и все остается на своих местах. Буквально и вообще не это быстро. Камни для виски это, для риски, это наша тема. Главное, чтобы не в э -э Главное, чтобы они не выходили так же, как те что из почек, отвер... в таких размерах. Альтернатива. Здесь видит, что ли? Кагуна. Отвертку у да. нас. <свист> я прогулял этот урок. Отвертку, черный русский, я прогулял. Что там еще было? Черная смерть в банках, вот 33. Пропустил. А это пиздец. Ну как пропустить Ну, не знаю. В школе еще достали. Я, видимо, болел. Ну, на этот урок я-то не пришел. Да. Байкал, действительно Байкал. Байкал. Сибиряки. Сибиряки. Друг за друга держатся. Сибиряки. Давайте Сибиряки. Неплохой как а С камнями я вообще скатываю. Ого. Камней четыре. А вот если бы бутылок было три, и обзорчиков было трое, как бы мы камни делили? Нет, нет, да и да, да, а вот, вот, вот, Иван, Иван. Так вот, к чему это все? Закрой свою до, сказал мне жестом Иван. Ботаника. Все, что в огороде, все в пузыре. Они заебали, блядь, есть ягоды, есть травы, блядь, сибитр. есть блядь, травяной спор, вот, сибитер, зеленая этикетка, есть сибитер, ягодная, красная, э, бордовая этикетка. Вот как тебе проще, спайс энд хёр, блядь, ёпту, блядь, специи, травы. Специи и травы э, с тоником и с камушком вывод Очевиден э, Они не рекомендуют глупости Есть кто-то, кто сидит в штабе который понимает, о чем говорит Мне кажется, э, потому... А По не, они... это мужичок такой с такой Такой, блядь, что бы еще придумать-то нам? Мне кажется, он... Э, Ему с... все носят-носят эти коктейли Он говорит, блядь, да все это не то, ну что, блин, мы же в Сибири живем, ну давайте что-нибудь свое мы собрались с тобой и двумя твоими гетеросексуальными Вечер. друзьями. Вечер встречи, типа. Да. Проводить <с> время. За игрой в монополию. Подойдет? Бля, ну монополию уже все забросили, блядь. Ну, хорошая игра. Там какие-то. Тогда вечерок до Монополии вообще огонь. Вот. Вот так вот. Да, Вот так вот тянуть. Смотри, ценники, ценники, ребят, доступные до 400 рублей. Каждая бутылка до 400 рублей. В коктейльном, в коктейльном варианте тебе нахер ничего не надо, кроме, смотри, за 400 рублей максимум да, берем, э, да, 400 рублей э, 0,5, и к ней берешь э, за условные 100 рублей швекс и ну, 0, там, Абербэт, да, или Байкал э, в том или ином случае. И уже людей можно умножить вдвое да, Да, да. Математика уже получается. Математика. На двоих, на троих, на посидишь с девушкой. Вот ты с девушкой. Не знаю, надо. На... Смотри, какая девушка. Как ну, 400. Э -э на тысячу можете посетить компании в 3-4 человека. Э -э без, без всякой агонии. Хотите с агонией, но не берите швепса, берите э -э бульнинг. Ну, Тут выбор есть, здесь можно работать, думать и слушать. Ну. Но вы слушаете меня опытного волкообзорщика, к сожалению. Радости. или к счастью, хуй его знает Конечно. сразу и не разберешь, на кого он был похож это прекрасно когда осознаешь, что тебя никто не смотрит онлайн один Окей. человек, отзовись, один человек, мы видим, что ты есть, отзовись сейчас я закрою вкладку, ты увидишь, что его нет когда сам подпишешься, увидишь, что есть только ты Эх, дело не в этом да, то есть нет, ты в камешке <laughs> да, это, да один на один положишь, да ты вешу. победил Ну что же, у так не делают. Да стал бы ты играть в эту игру, я думал, что стакан стоит 25 тысяч евро, да. Там когда в кофе за все платить, можно и поиграть. ч ты вообще с трав покраснел? ты. Это... Накушался, что ли, этого, да, это трав? Тебе уши горят прям вообще красничий.